И снова здорово, с вами Олег Алабудвин, мы проходим специальный мануальный массаж в школе в нашей Академии телесно Практик Вот сейчас мы перешли к сету номер три кулачковой техники То есть до этого мы уже растерли человека, согрели его, да, размяли И теперь более глубокая проработка кулачками Плечо-лопаточная зона, вся спина целиком И крестец, и ягодица Вот сейчас мы это все рассмотрим, работают у нас все костяшки Вот эти, вот эти, вот эти, да при, про приемы прямо по ходу дела расскажу Значит, вот мы закончили последнее движение вот до сюда В предыдущем, да, пальцем мы проверили Первое глубокое проникновение в глубокие мило мышцы И теперь э, кошечка подгибает когти так, чтобы вот тут была такое блюдечко, да, Чтобы не выпирали пальцы наши Пальцем будут больнее Поэтому вот так вот мягко захватываем Иногда вот этими костяшками будем работать, а иногда вот ладошкой и превращаемся в шестеренку. Техника шестеренки. Всю лопаточную, плечо-лопаточную зону разминаем. Вот. Потом техника шестеренки вот так друг на друга. Видите, как будто бы между шестеренок заживала ткань какую-то. Руки работают всегда друг против друга. И три. Поднимаем лопатку. Три зоны подъема. Раз, два, три. Раз, два, три. О, видите, как хорошо лопаточка ходит. Прямо такая видите, плюхается на стол. Если она не отрывается стола, это признак того, что передние мышцы, например, малая грудная мышца, Передняя дельтовидная, они перенатянуты, укорочены, да и поэтому плечи вперед разворачиваются. В данном случае, видите, все хорошо у человека. И теперь поднимаем снизу и вот так растрясли ее, и она плюхнулась на стол. Растрясли, плюхнулась. Перекатываем из руки в руку, перекидываем как бы так раз, и она плюхается. Далее двойной кольцевой захват, только лапа леопарда. Пожестче работаем достаточно жестко и глубоко. Один проход, второй проход. Вот видите, и хаотично можно вот покрутить мышцы, захватываем, где захватывается. Можно вот так вот растянуть, соединить. Ну, в общем, все вот так вот хаотично. Главное, чтобы все намесить, как тесто, да, чтобы она вот приобрела такой здоровый румянец. Видите, покраснение пошло. Ну, это еще слабенькое покраснение. Сейчас оно усилится. За счет того, что делаем метелку, это техника инь янь Это инская сторона ладони, это яньская, это горячая, это холодная. Чувствуешь? Сразу с утяжелением рука переходит в лапу леопарда. И мы растираем. Вот, всю спину, сигодицы, все целиком. Растираем уже более глубокое. Видите, какое покраснение хорошее, здоровое. Подтянули трапецию на себя. Еще раз натянули трапецию. И пошли разрезать эти мышцы вот такой вибрацией. Прямо кулаком, с этим костяшками. Терпимо? Нормально. Главное ну. расслабляться, так больно. Главное расслабиться. Да, по напряженным мышцам всегда предупреждайте, что по напряженным мышцам будут только больнее. Поэтому расслабляйтесь, особенно когда чувствуете боль. Если кто не терпит, да, можно вот так поместить кулак, да, так будет мягче. Вот. И кулак проходит хорошо вот до лопатки. Видите, от от отростков до лопатки он хорошо проникает. Потому что если костяшками по костям вести вот тут или вот тут это будет болезненно у женщин это расстояние как правило короче вот такое тогда можно вот так кулак поставить не так а вот так вот вот таким способом пройти опять же захватываем трапецию мы к ней будем часто возвращаться и поднимаем ее вверх теперь это все было вдоль мышц теперь поперек мышц кулаками отодвигаем вот эту большую параспинальную мышцу да, чтобы она вот так вот прям от позвоночника отлипла. Эта техника называется ключи открывают шлюзы. Ну вот, как бы как ключики. Видите, повернули, открыли и прошли. Большой палец нас не интересует, в данном случае просто куда-нибудь его можно отставить. Дальше. Открыли шлюз уже и потекла вода. Фу, на самом деле это идет слив-лимфы в нашей отработанной зоне. Открыли шлюз, потекла вода. Открыли шлюз, потекла вода. Возвращаемся, зажав позвоночник, прямо вот кулачком вот этим, да, вот туда отростки. Вот мы их вот так зажали, большим пальцем с той стороны. Вот с противоположной. И расшатали в обратную сторону. Врезали сустав ППС. Это между вот этой клоточкой и вот этой. Его хорошо видно вот здесь вот. Вот он, пояснично сустав. Дальше нас будет интересовать КПС, КСЦО, подвздошный сустав. Не путайте с КПСС. Вот, он буквально вот это вот, два пальца еле вмещаются сюда, вот, вот на коротенький совсем. И, кстати, про него очень редко кто вообще говорит и делает. Вот прямо туда вот загоняем, как бы, энергию опускаем и мышцы разминаем. Если там он жесткий, да, то можно вот вставить пальчик и простучать его прямо. Не больно если вот так больно до да, пальцем то можно вот так палец поставить и по своему суставу стучим так и начинаем обрабатывать вот крестец идет у него тоже есть осистые отростки вот так вот восьмерочки между ними потому что носами отростки бывают больно по костям да всегда больно а вот тут вот все-таки слой мяса идет две такие полоски мяса лососины доходим до окончания крестца и тут точка такая, прожимаем ее методом шиатсу вниз дальше на копчик и также методом шиатсу вниз прожимаем вот обратите внимание где мы это делаем вот это вот ППС, вот два пальца вставляются да? это КПС сустав вот они ассисты отростки у крестца вот тут ямочка такая, где они заканчиваются, вот точка первая вторая, где вот копчик соединяется, вот тут вторая точка, тут Место выхода нервов. Видите, там вот щель. Вот оттуда они прямо выходят, эти нервы. Здесь нервные крышки выходят вот из четырех отверстий. Значит, идем в обратную сторону, прожимаем вот эти четыре отверстия и возвращаемся к ППС. Опять. Еще раз сначала показываю. Проработали вот этот сустав. Промассировали все вот эти вот мышцы. Нажали, где вот такая ямочка там. Вторая, где крест... Копчик соединяется. И назад, вот, бугорок есть. Это тазовая кость. А за бугорком с этой стороны, буквально сантиметрик, вот и есть выход этих нервных корешков. Они примерно, вот через, там вы нащупаете, прям как через мизинчик. Вот так проходим. И они вот тут раз, два, три, четыре. Вот ППС опять проработали. И дальше вот у нас ягодичные мышцы визуально заканчиваются здесь. Но не обманывайтесь, сама тазовая кость заканчивается выше. Вот примерно где-то 3-5 сантиметров у мужчины, у женщины вообще 8-10 сантиметров. Вот настолько может тазовая кость идти. По диагонали идет. она идет. Вот. Да. Ага. Она разделяет, кстати, мышцы нижней конечности и мышцы верхней части корпуса. Вот по этой разделительной линии, значит, по мышцам здесь мы идем, прорабатываем. Как угодно. Я вот палец просто уставляю один вот так вот. Можно вот так, можно просто пальчиками, можно кулачком. Потом саму подвздошную кость. И мышцы, крепящиеся сверху. Ну, там квадратные, косые, широчайшие мышцы, там все будут участвовать. И сразу вот мы перешли на ягодицу, да. Вставили в ППС палец один и второй. Это вот метод куриной лапки. Вот так вот руки должны расходиться, в стороны расширяться, видите. То есть большой палец идет не в не вбок, а назад, как у курицы, у, других, у всех птиц есть вот такой задний коготь еще, если помните. Поэтому, кстати, у них 4 пальца сюда у всех птиц. Впереди. О, четыре. Четыре когтя. Вот. Эта рука отжимает короткое движение мышцы, крепящиеся ягодичные сверху от подвздошной кости. А эта рука отжимает от крестца крепящиеся мышцы. Не сюда мы идем, а к ягодицы вот. Раз, два. И таким образом, видите, у нас вот эти пальчики большие, они ныряют один под другой. Очень уникальная техника, отметили наши друзья и ученики. Потому что мы тут заодно, видите, вот этот сустав ППС, и тут же, как, кстати, и параллитебральные мышцы крепятся, и квадратные, прорабатываем одним пальцем параллельно, а другим перпендикулярно. Видите? Еще раз обратите внимание. И пошли по всей ягодице до вертела большой кости, потому что там крепятся все ягодичные мышцы. Развернули корпус, сделали фиксацию в тазовую кость, можно в бедренную кость, куда хотите. Ну Я в тазовую, например, не в мясо, а именно в кость нужно фиксацию делать. Это рукой отвертило, ну как бы прицелились, да, как циркулем. И три дуги рисуем по месту крепления здесь, по центру мышц. И по крепления здесь мышцы. Мышцы растут вот так, веерно. Кстати, любопытное замечание. Если вот так сюда поставить руку, да, и расставить пальцы, как раз они попадают на... А, так. Это вот крепится здесь грушевидная мышца. Вот она получается, зажатыми между этими пальцами. Это крепление большой ягодичной мышцы. Это крепление малой ягодичной мышцы. Это крепление, ой, средний, а это малая ягодичная мышца. То есть вот отверстие, они прямо вот так располагаются. То есть фактически рука человека для нас является проекцией вот этих вот мышц. И начинаем их хаотично разминать. Хаотично это не значит, что мы все одно и то же делаем, да? А вот мы растянули мышцы, сжали. Растянули, сжали. Покрутили вот так вот, да? Теперли видно по диагонали. По всякому. Вот во все стороны их разжали, растянули, сложили. Как будто вот пекарь тесит место, видите? Э, тесто. И теперь ставим сюда упор. И пошли три прохода. Раз, медном шестеренке. Два прохода. Три прохода. Теперь кулачком. Достаточно жестко. Раз, два. 3. Что было еще жестче, видите, я оба локтя расставил в сторону, чтобы вот так вот на сжатие работать. Вот видите, человек, у него здоровые ягодицы, здоровые мышцы, он даже ни, никакой не испытывает боли, неудобства. У да? тебя у кого что-то больное будет, да, он будет тонать, кричать, и мышцы будут натянуты как струнка, вот как пальчик, как будто мы через нее вот так вот проходим. Представляете, тогда это нам сигнал отдельно проработать с этой мышцей, но уже другими методами, другими способами. И теперь вдоль этих мышц мы с вибрацией растрясаем. Вот так вот все растрясаем. Четыре прохода, идем до крестца, крестец растрясаем, его можно тогда пробить немножко, растрясаем и идем по позвоночнику. Только если здесь мы могли костяшками идти, да, то дошли до 4 l 5 с 4 ой, L5-S1, L5 уже, уже заговариваться к начал то тут а, а, по костям будет больно костями, да, поэтому сплющиваем наш кулак, да, и очистые отростки, они идут вот между вот этими косточками, либо между этими. Вот, растрясаем его туда, а теперь вот, по, вот все диски, которые здесь находятся, да, мы как бы сжимаем, растягиваем, сжимаем, растягиваем, а верхний декомпрессируем. Уперлись в кость именно и здесь в кость. И растянули. Раз, два, три, четыре. Ну, докуда идется. Потому что дальше скат пошел, дальше уже не, не будет растяжки. То же самое движение, в принципе, вот мы просто кулачковой техники используем, да, как бы вот и до. Потом переходим к другим коктейлым техникам. А так можно, в принципе, то же самое делать и вот таким методом. Или вот таким методом. Вот он даже уже все это может прохрустить. Так. И заканчиваем к нашей кулачковой технике тем, что спускаемся с крестца, захватываем остистые позвонки, отростки вот этими костяшками, вот этими, двумя пальцами. Сверху накладываем тяжеление и раскачиваем, растрясаем прямо глубоко, серьезно. И вот все растрясли вот так вот. Далее мы перейдем к локтевым техникам. Называется нож входит в масло. Разрезаем верхнюю часть туловища от нижней. Но об этом в следующем нашем сете. С вами был сет номер три кулачковой техники. А дальше будут локтевые техники. Подписывайтесь на наш канал.